Ты пришел сюда посмотреть восьмой раз на десять самых необычных телефонов с Экспресс. С виду напоминает защищенный от воды и пыли телефон, но это не так. Покопавшись в характеристиках, я нигде не нашел, чтобы было написано, что это защищенный телефон. На деле же это обычный кнопочный телефон с нестандартным дизайном и габаритами. Экран не сказал бы, что большой 1,80 дюймов. Про объем батареи ничего не говорится. Есть Bluetooth, камера, фонарик, fm радио будильник и календарь. Вполне обычный набор простого телефона. За очень низкую цену 970 рублей это вполне неплохой вариант в качестве первой звонилки для ребенка. Очень мощный бабушкафон, о чем свидетельствует объем аккумулятора около 6800 мАч. Очень большой экран 2,5 дюйма, очень громкий и весьма габаритный динамик. Отличительной особенностью от других бабушкофонов является быстрый набор. В этом телефоне можно запрограммировать аж 9 важных для вас номеров. Цена вполне приемлема 1700 рублей. Абсолютно безрамочный. Ну почти. Не считая подбородка. Лишен фронтальной камеры. Хотя, стоп, подожди. Она у него есть, да, на подбородке. Я не сразу разглядел, и она весьма мощная на 8 мегапикселей, Это вам... Под вот нихер, собачий, учитесь пока я... Основная же на 13 мегапикселей, Телефон оснащен 4-ядерным процессором с частотой 1,3 ГГц. Оперативной памяти 3 гигабайта и 32 гигабайта встроенный. Размер дисплея 5,5 дюймов. Емкость аккумулятора 27... 2700 мАч. Работает на Android 7.0. Блин, он Конечно. Блин, он чертовски крут. Я в нем вижу сильного конкурента к Xiaomi. Боза 7200. Мы получаем неплохой стандартный полуфлагманский набор. Пс, китайцы, пришлите мне его на обзор, пожалуйста. Угу. О, ребята, я нашел аналог предыдущего флагмана. Вот который... Ну вот который пару секунд назад был. Только уже от другого производителя. Здесь все абсолютно точно такое же. Ну, кроме батареи. Здесь чуть больше. 2800 мА... Милли... Вос... Нет, 2850 мА. А остается теперь только гадать, кто у кого слезал идею. Но это уже другая история. Это была история... И цена та же, 7000 рублей. Почти та же, ну почти. Пару рублей Представляю вашему вниманию самый маленький и в то же время супер защищенный смартфон. Его обычный собрат был у нас в прошлом выпуске. Кто не смотрел, Быстро! Переходит по ссылке в описании и смотрит. А потом возвращается сюда. Как вы могли помнить, если смотрели прошлый выпуск, диагональ экрана у этого телефона составляет 2,4 дюйма. Несмотря на столь маленькие размеры, этот смартфон обладает мощной 16-мегапиксельной камерой. Если характеристики нас не обманывают, конечно. Фронтальная же на 8 мегапикселей. Здесь также есть сканер отпечатков пальцев. Вот он. В характеристиках производитель пишет нам о том, что этот смартфон обладает 4 гигабайтами оперативной памяти. 4. Нахуя тебе 4. И 64 гигабайтами встроенный. Батарея здесь хорошая для своих габаритов, 2000 мАч, процессор здесь восьмиядерный, с частой 2 ГГц. Да на него можно в PUBG играть. PUBG или PUBG. Android 8.1, в нем даже есть поддержка NFC. И вот почему же на него никто не сделал обзор до сих пор? А нет, все таки сделали. Ладно. Цена, конечно, очень огромная, 18 тысяч рублей. За технологии надо платить, короче. А сейчас я вам представляю самый дешевый смартфон. Дизайн телефончика простенький и незамысловатый. Есть у меня ощущение, что этот телефон путешественник во времени, и что он прилетел к нам из далекого 2013-2012. Ну, бы я не помню, куда такие телефоны были. Пройдемся по начинке. Android 6.0. парапроцессор процессор ни слова. 512 мегабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной. 1400 мАч батарея, размер дисплея 4 дюйма, основная камера на 3 мегапикселя, фронтальная на 0,3 мегапикселя, есть поддержка Wi-Fi. Все это стоит ничтожно мало, всего 1900 рублей. Представляю вам раскладушку -бабушка фон с двумя экранами, батареи на 800 мАч вряд ли надолго хватит для питания двух дисплеев, очень большие кнопки, кнопка SOS-дисплей 2,4 дюйма, есть камера, но она на 0 0,8 мегапикселя, отгрузить за него придётся 2600 рублей. Телефон Powerbank, с первого взгляда я подумал, что это Sony Ericsson. Батарея 5400 мАч, дисплей 2,4 дюйма. Из необычных особенностей наличие встроенной ТВ-антенны, огромный фонарик, FM-радио, Bluetooth. В общем, в двух словах, добротная котлета за 2500. Ооо! а с этой компанией я давно знаком. Сколько телефонов гарнитур этого бренда было в моих выпусках, но этот аппарат достоин звания стильного мини-телефона. Экран 0,66 дюймов. Дюйма. дюйма. Как и полагается. И все. Больше о нем информации никакой нет. Но рад, что могу, могу сказать, что здесь есть FM-радио и цена 1600 рублей. Телефон Powerbank с поддержкой трех сим-карт и мощными фонариками. Аккумулятор 3600 мАч питает сам аппарат и три фонарика. Один находится на торце телефона, а другие два находятся на верхушке телефона. Смартфона. Также у этого гаджета очень громкий динамик. За это чудо китайского телефоностроения у вас попросят всего полторашку. А на этом все. Понравился выпуск. Ставь лайк, хочешь еще, подписывайся на канал и следи за всеми событиями, которые происходят здесь. Скоро увидимся.